Методика расчета по индексам к единичным расценкам предполагает, что есть итоги строки в базисных ценах, а после применения индексов мы получаем итоги строки в текущих ценах. Первая строка сметы. В стоимостных показателях строки отображаются базисные цены в колонке на единицу, а в колонке с начислением – текущие цены. Результат расчета на объем в текущих ценах. Но вот вкладка итоги строки. Здесь содержится полная информация по строке, как в базисных, так и в текущих ценах. В столбце формула расчета показан ход расчета. Почему итоги основные и базисные отличаются? Именно за это отвечает пересчет. Именно с этой целью при настройке пересчета мы ставили флажок только основные итоги. Обратите внимание, если флажок не установлен, коэффициенты или индексы пересчета одинаково действуют и на основные итоги, и на базисные итоги. Но если флажок вернуть в исходное состояние, то действие индексов распространяется только на основные итоги. Очень простое правило. Точно так же рассчитана каждая строка сметы, кроме материалов. Строка «Материал» рассчитана в режиме «Справочник». Но так как этот же материал зарегистрирован в базе данных с базовой ценой, то и в этой строке автоматически формируются два итога – в базисных и в текущих ценах. Проблема может возникнуть, если материал в номенклатуру ТСЦ не входит. Но в общих указаниях к справочнику индексов сказано – такой материал надо учитывать в смете по прайсу, с его текущей ценой. А для получения базисной цены этого материала надо текущую цену разделить на индекс к материальным затратам по строительству в целом. Создадим текстовую строку типа «Материал по прайсу». В соответствии с настройками сметы, строка автоматически установлена в режим «Справочник». Настоятельно рекомендую данную строку перевести в режим «База». Далее вводим его текущую цену. Во вкладке «Итоги строки» сформированы два совершенно одинаковых набора итогов – основные и базисные. С помощью пересчета переведем текущую цену в базисную. Здесь надо выбрать операцию «Делить». И обязательно поставьте флажок «Только базовые итоги». В результате итоги строки получены в двух уровнях цен. Если есть необходимость очистить цену материала по прайсу от НДС, то рекомендуем также применить пересчет. Но действует он как на основные, так и на базовые итоги. Особенности смет, в которых расчет выполняется в двух уровнях цен, это расчет накладных расходов и сметной прибыли. По существующим правилам, для базисного уровня цен применяются нормативы 2004 года, а для текущего уровня – нормативы, введенные в действие с 2012 года с понижающим коэффициентами. В строке сметы специально созданы вкладки с накладными расходами и сметной прибылью для основных итогов и для базисных итогов. Обратите внимание, сейчас и в той, и в другой вкладке установлены одинаковые нормативы, так как до сих пор эту тему мы не обсуждали. Подключим к системе еще одну таблицу с нормативами за 2004 год. Сначала это сделаем в окне настроек. Раздел «Накладные расходы» и «Сметная прибыль». Вкладка «Базисные итоги». Выберем таблицу с шифром «НРСП-2004». Нажимаем «Ок». Обратите внимание, что ничего в смете не изменилось. Новые настройки будут работать для вновь создаваемых строк. Уже набранные строки надо пересчитать. Это легко выполняется методом групповых операций. Выделим все строки. Групповые операции. Назначить таблицы NRSP. Таблицы выбраны из настроек сметы. Нажимаем «Назначить». Теперь все строки рассчитаны нужным нам способом. Результаты расчета в двух уровнях цен оформляются в выходной форме в специальном разделе «15 граф» или «12 граф».